Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим... Огромный ледник С откололся. Климатический обзор за неделю. Как один человек решил проблему голода? И как можно навести порядок на Земле и в обществе? 12 июля 2017 года откололся самый большой ледник за историю метеонаблюдений ларсен массой более 1 триллиона тонн и площадью 5800 км квадратных. Ледник откололся в зимний период в Антарктиде в каком состоянии будут находиться ледники, когда наступит лето, специалисты предугадать не могут, выдвигая лишь различные мнения. Появляется серии трещин и озер от алой воды, как на поверхности льдов, так и под ними. Все это говорит о необратимости процесса разрушения ледников в Арктике, Антарктиде и Гренландии. Так как ледяной покров отражает солнечный свет, то по мере его уменьшения тепло станет задерживаться в атмосфере, способствуя увеличению температуры на планете. Растаявшие миллиарды тонн льда будут оказывать сильное давление на тектонические плиты. И как поведут себя тектонические плиты, неизвестно, потому что под весом растаявшей воды некоторые могут погрузиться на сотни или тысячи метров. Также беспокойство вызывает то, что под ледниками находится миллиарды тонн гидрата метана, замороженного и сильно концентрированного метана, который остается стабильным при низкой температуре и умеренном давлении. Когда линейки растают, метан высвободится в атмосферу, а находясь в атмосфере, будет блокировать процессы теплоотдачи, создавая эффект термоса и ускоряя изменения климата на Земле. О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле читайте в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА. О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле эффективные пути решения данных проблем. 8 июля. США. В штате Калифорния огонь охватил 7700 гектаров земли. Эвакуировано 3500 человек. Температура воздуха в городе Палм Спрингс достигла 50 градусов по Цельсию, побив рекорд 40-летней давности. В Лос-Анджелесе был установлен температурный рекорд в 36 градусов по Цельсию. Канада. В провинции Британская Колумбия возникли самые сильные пожары за последние 14 лет. 240 очагов возгорания охватили 38 тысяч гектаров леса. Эвакуировано 14 тысяч человек. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Китай. В поселке Джунжай сошел массивный оползень. Таджикистан. Кишлак Хастав пострадал с селевого потока. Нигерия. Сильные дожди стали причиной наводнений в городе Ладос в районе Суледжи. Было эвакуировано 500 жителей. Разрушено 90 домов. Афганистан. Сошедший оползень перекрыл русло реки Пенж. в результате чего было затоплено 19 жилых домов. В течение дня было зафиксировано 29 землетрясений магнитудой 4 и выше. 9 июля. Россия. В городе Благовещенск образовался смерч. США. Полевая буря возникла в штате Аризона. В штате Миннесота пронеслось два торнадо. Прошел сильный шторм с крупным градом. Канада. Провинция Альберто выпал Полград размером с бейсбольный мяч. В течение дня было зафиксировано 23 землетрясений магнитудой 4 и выше. 10 июля. Франция. Сильные дожди вызвали наводнения в 12 департаментах страны. В городе Париж за один час выпала трехнедельная норма осадков. Россия. Вблизи города Тюмень и города Бор в Нижегородской области сформировались смерчи. Австрия. Крупный град размером с бейсбольный мяч выпал в пригороде Вены. Вблизи Венского международного аэропорта образовалась торнадо. В течение дня было зафиксировано 21 землетрясение магнитудой 4 и выше. Примеры проявления доброты и человечности. Владелица ресторана Минополин в индийском городе Коте в штате Керала начала проявлять заботу о бездомных людях, замечая что они роются в мусорных контейнерах в поисках еды, она часто размышляла, как им можно помочь. Было принято решение поставить рядом с рестораном холодильник, чтобы складывать в него невостребованные продукты, взять которые можно было бесплатно в любое время. Ведь в конце рабочего дня остается много таких продуктов. Кто-то заказал больше, чем мог съесть, или приготовили больше, нежели было посетителей. Многие люди, увидев пример, сами стали помогать пополнять еду в холодильнике. Совместными усилиями в холодильнике каждый день появляется 75-80 порций разной еды. Как говорит Минуполин: деньги принадлежат вам, но продукты и другие ресурсы – это собственность всего человеческого общества. Вы не имеете права напрасно растрачивать ресурсы, принадлежащие всем. Не выкидывайте еду, поделитесь с бедными. Она своим примером показала, что усилиями одного человека можно решить проблему голода в целом районе. Достаточно начать с себя. Созидательное общество зависит от действий и личного выбора каждого. Когда каждый будет делиться частичкой добра, то в мире исчезнут практически все проблемы. 11 июля. Беларусь. Сильные дожди, вызвавшие наводнения, прошли в Брестской, Гроднинской и Минской областях. Казахстан. В поселке Даринская прошел сильный град, образовавший сугробы. Количество выпавших осадков составило 99,6 мм. Украина. Обильные осадки вызвали наводнение в городе Ровно. Во Львовской области сильный ветер обесточил 36 населенных пунктов. Россия. Сильный дождь прошел в городе Самаре. Произошло затопление нескольких улиц. Литва. Обильные осадки в городе Вильнюс вызвали наводнение. Мексика. В общине Пуэбло-Вьеха был обнаружен тлеющий грунт, температура которого достигла 250 градусов по Цельсию. Причина возникновения явления не установлена. В течение дня было зафиксировано 16 землетрясений магнитуды 4 и выше. 12 июля. Антарктида. Откалывался большой шельфовый ледник Ларсен-С, массой более 1 триллиона тонн. Площадь ледника составляет 5800 квадратных километров. Италия. В провинциях Мессина и Сиена возникли лесные пожары. Также сильный пожар возник на склонах вулкана Везувий. Пожар не является средством вулканической деятельности. Мексика. На автотрассе между городами куэр и Мехико вследствие дождей образовался провал грунта. США. В округе Бьют в штате Калифорнии пожара хватили более 2300 гектаров леса. Были эвакуированы 3500 человек. Сгорел 41 дом. Пожар, возникший 7 июня в штате Вашингтон и охвативший 15 тысяч гектаров территории каньона Саттерленд, удалось потушить. Обильные дожди вызвали наводнение в юго-восточной части штата Висконсин. По штатам Айова и Вайоминг прошлись торнадо. Россия. Обильные дожди вызвали подъем уровня воды в реках Калар и Чара. Несколько поселков вблизи рек было подтоплено. Эвакуировано 15 человек. В городе Новосибирск сильный ливень стал причиной затопления улиц. В течение дня было зафиксировано 18 землетрясений магнитуды 4 и выше. Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова почти ничего не передают. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно именно в молчании за пределами всякого словесного выражения. Микрополит Антоний Сурожский 13 июля. Пакистан. 17 человек пострадало от наводнений, вызванных мусонными дождями. Россия. В городе Воронеж прошел шторм. В городе Рубцовске в Алтайском крае прошел сильный град. В Хабаровском крае возник смерч. Беларусь. Девять населенных пунктов в Брецкой области пострадали от сильного ветра и обильных осадков. Канада. В провинции Саскачеван было зафиксировано интересное явление. Полчища насекомых сформировали многочисленные торнадо. Град размером с бейсбольный мяч выпал в нескольких населенных пунктах провинции Альберта. Аргентина. Сильные снегопады прошли в провинции Ньюкен. Бангладеш. Сильный дождь вызвал сошествие оползней на юго-востоке страны. В городе Читагунг за 48 часов выпало 412 миллиметров осадков. С начала июля в стране пострадало 650 тысяч человек. Повреждено более 12 300 домов. В течение дня было зафиксировано 16 землетрясений магнитудой 4 и выше. 14 июля. Нигер. Города Ниамей и Тилабери пострадали от наводнений. В течение суток выпало 125 миллиметров осадков. Разрушены 45 домов. Всего в течение года в стране пострадало от наводнений более 145 тысяч человек. Вьетнам. Север страны пострадал от наводнений и оползней. Затоплено более 500 домов. США. В городе Ленто-Лейкс в штате Флорида образовался провал грунта диаметром 68 метров и глубиной 16 метров. Разрушены два дома. Провал нестабилен и может увеличиться еще больше. В течение дня было зафиксировано 17 землетрясений магнитудой 4 и выше. За прошедшую неделю от сильных наводнений в Индии пострадало более 1 миллиона 700 тысяч человек. В Китае пострадало свыше 1 миллиона человек. В Японии было эвакуировано свыше 74 тысяч человек. На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов. За неделю в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров произошло 595 землетрясений. Всего за неделю более 151 тысячи 200 человек стали климатическими беженцами. Вопросами того, как можно навести порядок на Земле и в обществе, задаются многие. Возможно ли это? Как этого достичь? Что делать? Чтобы навести такой порядок, нужно начать с себя. Стать человеком с большой буквы и быть примером для окружающих. И тогда функция подражания, которая есть у каждого человека, сделает свое дело. В городе Бумбаи в Индии на пляже Версова, который превратили в городскую свалку, в 2015 году Афрос Шах и Харбанш Матур решили объединить усилия с другими людьми, и очистить территорию пляжа, сделав доброе дело для своего родного города. Их бескорыстные стремления помочь поддержали более тысячи добровольцев. За 86 недель с 2,5 километров пляжа было убрано 5,56 миллионов килограмм мусора. И с мая 2017 года пляж приобрел свой изначальный первозданный вид. Давайте подумаем,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 За 6 секунд переработать эти горы как сырье на производство полезных вещей или продуктов из фундаментальных частичек. Чтобы такое будущее настало, необходимо изменение общества уже сегодня, чтобы в нем действительно стали преобладающими духовные ценности. Тогда такому обществу и технологии будут даны. Присылайте на почту info собачка